Вот коллега спрашивает, после начала работы с астральным телом начала просыпаться в 4-5 часов ночи, это связано с нашими практиками и чем лучше заняться в это время? Да, это связано с нашими практиками, энергии в астральном теле становится больше, соответственно и эфирка возбуждается быстрее. В это время, если вы просыпаетесь, можно заниматься практиками, то есть непосредственно медитациями, чистками, хорошо они идут в это время, обычное эгрегориальное давление в этот период, особенно если вы живете в городе и в крупном городе, весьма сильно, но воздействует оно на спящих, на бодрствующих, оно не, не, не настолько сильно действует, поэтому лучше всего, заниматься в это время самим собой, да, или чтением, или самообразованием, можно практиками, они в это время идут очень и очень эффективно. Марина пишет, истинное желание всегда одно, вот мы сейчас нашли его, Если ли необходимость искать еще истинное желание. Даже если вы этим займетесь, дорогая Марина, вы все равно упретесь именно в него, если вы нашли его верно, то смысл. Нет, хотите поэкспериментируйте, экспериментируйте, но мне кажется, что лучше освоить, найденное, и научиться работать с тем, что есть. А впоследствии, возможно, вы его поймете лучше. Возможно, изменится формулировки, возможно, изменится глубина понимания. Но суть, думаю, вряд ли. Далее пишет коллега, энергия нереализованного желания может перейти на другое желание, более легкое для реализации. Эмоцию я то же самое хочу получить. Ну, конечно, именно для этого все и делается любое ваше желание подспудно имеет отношение к этому истинному желанию. Ментал, понимая, что желание заблокировано, что энергия закапсулирована, не прекращает попыток раздобыть эту энергию. С одной стороны он ее блокирует до поры до времени, а с другой стороны подбирает формы, которые разрешены были бы эту энергию разблокировать. Дело в том, что ментал не знает о том, что блокируется сама суть, а не желание. Ментал оперирует формами и как любой самонадеянный дурак, он всегда думает, что все остальные мыслят точно так же, как и его. Вот. Поэтому он считает, что если можно подобрать другую форму, то, наверное, и проблема из и изменится. Нет, к сожалению, нет. Однако теперь, когда энергия разблокирована, появляется некий дополнительный объем возмущения в астральном теле, которое желает быть переработано. Чтобы эта энергия не разлетелась в пространстве это самый лучший вариант, или не была умным менталом, или еще более подлым будхиалом запихнута назад, вы делать будете отныне следующее любое ваше желание, которое возникает в течение дня, вот любое, попить кофе, пойти на улицу погулять, позвонить кому-нибудь, не отвечать на звонок, ну вот любое желание, на котором вы успеете себя поймать, прозвоните его через это истинное желание. Элементарно задавая себе вопрос, если я сейчас реализую это желание, мое состояние истинного желания, оно совпадает с ним или не совпадает? Я реализую свою истинную страсть или не реализую? Вот в этом, этом конкретном желании. Таким образом, у вас появится навык сравнивать все, что вы делаете, все, что вы хотите, все, к чему вы стремитесь, на подлинность. Вот подлинное, это сегодняшнее мое 7-минутное, более простое желание, или неподлинное, или оно навеяно кем-то, или это просто сила привычки, а на самом деле я этого ничего не хочу. Сначала, конечно, с непривычки будет трудно так себя проверять, но если взять себе за правило, или хотя бы поначалу ежевечерне делать анализ всех желаний, которые у вас появились в течение дня и всех, которые вы пытались реализовать вот с этим вот состоянием, то впоследствии этот навык станет естественным для вас, как бы знаете, вот как вы покупаете одежду там, в магазине, да, ну наверное ее надо на себя примерить, как-то а не просто так покупать. Понятно, что мы можем там по каким-то там параметрам на глазок, но лучше все-таки померить. И вот здесь вот то же самое, да, мы свои же собственные энергетические направленности соизмеряем, а вектор-то вообще тот, в том векторе я направляюсь и это встанет в привычку. Вот это истинное желание, его интегральное состояние возбуждайте в себе ежедневно. Как только почувствуете страх, сразу же чиститесь. Как только вы сравнили свое какое-то сиюминутное желание с этим истинным желанием и почувствовали страх, обязательно чиститесь, потому что если вы почувствовали страх, то скорее всего да, оно совпадает. Потому что уверенности и даже скорее всего, вы должны понимать, что все относительно этого желания, мы пока не дочистили. Во-первых, у нас недочищен астрал по годам, а там много чего пикантного лежит. Вы сейчас видели объем работ и видели, что это не одна конструкция, таких батареек много. Но эти батарейки, это законсервированная энергия, которая всегда будет питать вот тот самый страх. Страх не реализовывать желание свое собственное, не реализовывать его ни в коем случае. Потому что если вы трижды испытаете это состояние удовлетворения собственной истинной страсти и трижды докажете себе, что на самом деле никто не умер и вы тоже, то переубедить вас в дальнейшем блокировать это желание будет очень и очень затруднительно, это надо подбирать другие алгоритмы, это надо давлять на вас определенными событиями, это вообще затратно эгрегориально, да? сформировать события для одного для конкретного лица, для того, чтобы они не самонаказанием занимались, как все прочие порядочные граждане, а вот что-нибудь такое с преподвыподвертом для него сообразить, это много энергии нужно, эгрегоры не будут этим заниматься. У них есть стандартные алгоритмы, они трижды раза использовали, все не подействовало, все свободен. И вот таким вот образом вы освободитесь медленно, наверное, от их влияния. Понятно, сначала будет страшно. Потом, возможно, еще какое-то дополнительное чувство у вас поднимется уже не просто страх, как за свою физическую, а вот что-то вроде совести. А вообще, имею ли я на это право? А я вообще совесть не потеряла да случайно где-то по дороге. Вот, третий, а вот на третий раз уже возникнет азарт, кто кого. Да, вот вы главное пройдите через вот эти три испытания и все получится очень хорошо. Так что делайте, все правильно понимаете, делайте это. Так, Анастасия пишет, истинное желание должно быть связано с первоосновами, свобода, власть и так далее или это больше про состояние и про какое-то конкретное имеющее четкую форму общее желание. Оно может быть связано с первоосновами, но скорее намекает на то, что это желание позволит вам заполнить первоосновы, ради заполнения которых вы пришли сюда. Ведь мы сюда пришли за опытом. Мы пришли сюда заполнять первоосновы опытом, при этом опыт должен быть не дублирующим друг друга, да, просто очень часто попадаем иногда в ситуации, где мы формируем себе опыт, а потом не замечаем, как повторяем одни и те же ситуации. То есть по сути опыт остается тем же самым, просто сценарии разные, но форма не имеет значения, имеет значение сути. Так Получается, что мы все время переживаем одну и ту же историю, просто в разных сценариях. А это значит, что мы свои первоосновы кладем копия, копия, копия, копия, копия. Мы просто забиваем их мусором, и они очень быстро забиваются. Вроде бы как полное, а вроде бы как опыта шишда ни шиша. Вот здесь тот же самый момент. Чисткой своих первооснов, забегая вперед, и избавлением от копий, мы занимаемся на третьем курсе стихийного факультета, там серьезная очень техника, такая мозголомная. Но сейчас вы можете уже себя обезопасить от того, чтобы делать на этом курсе лишнюю работу, то есть не класть себе в сознание лишних копий. А обмысливать сейчас уже нужно, если истинное желание связано с каким-то намерением, да, например, выраженным в терминологии власть, любовь, свобода. Скорее всего, это имеет отношение к тому, что вы пришли в этот мир за личным опытом наполнить эти первоосновы. Переживать состояние сейчас на втором курсе, вы же работаете сейчас на втором курсе. Да, не рвитесь вперед, пока вы не знаете техника и особенности работы на более высших телах. Сейчас ваш инструмент это ваши эмоции, это ваши чувства, это ваши желания. Работайте пока с ними, научитесь работать с ними виртуозно, тогда со всем остальным у вас не возникнет вопросов. Если мы будем работать по чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть на астрале что-то почистили, чуть на ментале что-то подправили, но это не, не то, нам не надо. Мы Немножко улучшим свою социальную жизнь, чуть-чуть улучшим свою личную жизнь, но кардинально вопрос не решим. Вот поэтому лучше сейчас работать именно с этим состоянием, но в принципе, коллега, вопрос вы задали дальновидно-правильный, спасибо. Костя Соло спрашивает, если основная суть желания является свобода, если этот вектор развития в сознании в сторону хаоса, и являются ли боги хаоса первоистоком моего сознания. Вот еще один человек мыслит масштабно, вполне вероятно, вполне вероятно, что это намек на то, что вы должны смотреть именно в эту сторону, но просто помните, что путь к первооснове свободы всегда лежит через первооснову смерти. А в первооснове смерть мы оставляем не свое физическое тело, но мы оставляем там иногда свою социальную личность. Не спешите к этому моменту, пока у вас есть социальные привязки, если у вас есть в этом мире незаконченные социальные дела. Физически вы умирать не будете, но социальная личность может измениться кардинально. Не спешите пока. Для этого есть тоже определенные пути, вектора, шаги, техники. Вы все успеете. Сначала решите вопрос с сегодняшним днем. Нельзя уходить а, в иные социальные пласты, не закончив свои дела в этом. Помните об этом. Все равно вернет, еще и нагрузит, сверху так нахлобучит, что будешь еще пару реинкарнаций разбираться на этом уровне. Не спешите. Марилена пишет, может ли специфическая чистка дать эффект паники, страх смерти, все умираю, очень тонкая грань между жизнью и смертью на ровном месте. Да. И вроде как облегчение и прилив сил, а потом опять погружение и панические атаки. Или это связано с будхиальным телом, на истинное желание именно оно, я так чувствую, реагирует паникой, там запрет. Так, коллега, это говорит о том, что вам нужно будет чистить, вот то же самое, что мы делали только что, делать, делать, делать и делать, пока панические атаки не пройдут. Глубоко лежит залегание проблемы, много у вас этих конгломератов, потому что всякий раз, когда вы пытались проявить свою страсть с носом, носом, носом. Ну, и каждое вот это вот тыканье носом всегда давало вмятину, боль, рану, они еще есть. Ментал их как-то там прикрыл, припорошил, сказал не обращая внимания, само как-нибудь потом заживет, а сейчас мы это дело вскрыли, вы понимаете, ну не заживет само, надо работать с этим. У вас есть инструмент, я есть, чистка астрала и вот вы с этим будете работать, пока действительно не заживет, а не сделает вид, что оно уже не болит. Людмила, если был отказ в сердцах от всех религий, могут ли сейчас эти эгрегоры религии влиять на меня каким-то образом? Могут. Зацепки остаются. Они конечно же после осознанного отказа и трижды уже не имеют вли права влиять вас как на собственность, но никто не мешает цеплять вас по другим основаниям. И как только вы даете слабину, они тут как тут, это просто остались крючки, знаете, вот как были когда-то связи, да? вы эти связи расцепили, а штекер, куда эта связь вставляется, она еще осталась. Вот поэтому отчасти это решается астральными чистками, отчасти чистками на более высоких телах настоящий момент работа с эфиркой, восстановление своего здоровья, потому что энергии нужно будет много и конечно же нормальные здоровые эмоции, умение правильно переживать подобные провокации, чтобы не впадать в панику, чтобы они не вселяли в вас кошмары и ужас, да, желание поднять лапки и ничего не делать. Здоровое астральное тело способно справиться с этим, потому что оно настоящее. Оно настоящее, когда на нем не влияют запреты, это как здоровый молодой организм. Кто сказал, что влюбляться в этого нельзя, как нельзя? Это ведь мое чувство, как нельзя? Вы что взрослые, обалдели? Говорит ребенок или там подросток, который первый раз влюбился, это же, это же страсть, это же вот оно, это же навсегда, конечно, кто бы сомневался. Но Вот такое вот состояние в себе надо и возбудить, а такое возможно только в здоровом астральном теле. Далее, возникла боль в пояснице. Что это значит? Это значит, что астральная метка проросла на эфирку, а та в свое время, в свою очередь давит на физику. Не напрасно, коллеги, я говорю, двигайтесь. В вашем случае нужно делать движение тазом вперед-назад, вперед-назад, влево-вправо, то есть вставайте и крутите попой. Вот крутите, крутите, крутите, чтобы расцепить эту жесткую связку между астралом и эфиркой. Оно в районе крестца очень любит зацепляться и жестко привязываться. там ну, у корневой чакры просто самая кормежка. И боль дает именно в, в, в эту зону, поэтому когда вы чистите астрал, просто помните, что у вас там есть зона, на которая требует большего внимания и физически раскачивайте и раскачивайте, раскачивайте, раскачиваете, раскачиваете. Техника чакрального дыхания, дышите второй чакрой а, и снимаете эту, этот блок, по чуть-чуть, по чуть-чуть боль уйдет. Да, не рвитесь, просто боль уйдет. Сейчас это показатель, там есть проблема. И эта проблема связана как раз именно с тем, что мы сейчас зацепили. Возможно, когда-то задавленное сексуальное желание, возможно, когда-то пристыдили там, не знаю, там за мастурбацией. Всякое бывает в детстве. Как оно, у кого, у кого как на психику ляжет? кто-то отряхнулся и пошел мол, миле и мили твоя неделя, а у кого-то это боль, страх и, и ужас на полжизни. Все бывает. Ирена пишет. Все время было ощущение, что меня за горло схватили и душат. Еще как будто по голове били. Боль в левой руке. Здесь то же самое, Ирена. Вам только у вас проблема на горле. Скорее всего, попросили, возможно, когда-то замолчать, заткнуться, да, прикусить язык. И вот эти вот все формулировки, которые дали блок Нави, шут, Хачап. Далее Юлия пишет. У меня вышло желание власти и влияния медитации самое раннее воспоминание пришло в утробе, когда слышала, как родители собираются ехать на аборт. Слушаю свою мысль, не смейте, заберу вас с собой. Молодец, правильно, я сильнее. Стало страшно, что я их убью, я запретила себе наносить вред. Похоже на самозапрет и применение силы, совершенно верно и на самонаказание, когда вы себе позволяли отстаивать свою волю в ущерб, наверное, чей-то чей другой, чему-то другому праву наносить вам вред, Да, вполне вероятно. Было время доистерить истерику, Ну прекрасно. Истерики надо выплескивать пока еще не, если нет навыка направлять энергию, тяжелого астрала в конструктивное русло, например, в правильные вектора намерений, это мы будем, безусловно, учиться и сейчас на втором курсе, и дальше на третьем, то э, не стесняйтесь истерик, это поможет вам просто разорвать, знаете, как вот это как нарыв да, в плотной оболочке, когда мы истерикуем, мы позволяем этому нарыву рвануть а здоровое астральное тело, оно подхватит эту грязную энергию эфирно и астрально почистит само. А если вы будете после каждой истерики еще и помогать ему вхождением в Я Есмь и делать чистку вот этой, вот этой конкретной истерики, то э, астральное тело болеть не будет и вы снимете с него э, ненужную напряженность, избавляться от яда, который вот сейчас рванул из э, этого, этого вскрытого нарыва. Когда мы очищаем эти нарывы, мы их нейтрализуем, то есть наше я есть это антидот. И когда мы возвращаем себе эту энергию, она уже не тот яд, который был, это абсолютно чистая энергия созидания, которая лечит вам астральное тело и всю остальную психику. Вот. Но Ситуации бывают всякие, поэтому помните, что истерика иногда может спасти жизнь.